Привет, друзья, с вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я буду делать элегантный, стильный бантик из атласных лент. Я ленты уже нарезала, склеила их огнем в зажигалке. Если у вас есть терморезка, то замечательно, можно сделать это на ней. Длина этих отрезков 20 сантиметров, а ширина ленты – 5 сантиметров и нужны 4 отрезка по два отрезка каждого цвета для обработки серединки банта понадобится отрезок ленты длиной 7 сантиметров В работе я буду использовать булавочки, понадобится иголка с ниткой, зажигалка и клеевой пистолет. Бант имеет симметричную форму, поэтому петли нужно сделать в зеркальном отражении. И я буду делать сразу две петли. И вам советую начало сделать сразу на двух петлях. Я их складываю вот таким образом. Уголок. Складываю противоположные уголки в форме буквы В. И вот с этого момента вы уже сделаете все правильно и не запутаетесь. Этот сгиб получается очень плотный, он топорщится и его нужно пригладить. Я это делаю при помощи зажигалки. булавочки можно уже убрать и теперь важный момент на этой стороне ленты нужно обозначить центр промеряю линейкой и ставлю на отметке два с половиной сантиметра а теперь буду складывать петлю Придавливаю пальцем нижний правый уголок. Ленту отворачиваю влево. А вверху уголок должен совпасть с маркером. Теперь по центру этого отрезка сгибаю. Здесь поправляю, чтобы эта ленточка не распрямлялась в уголочке совмещаю все углы и фиксирую их. А здесь выравниваю срез вдоль сгиба. Теперь свободный конец ленты поворачиваю от себя влево и на себя. Правые нижние уголки Выравниваю, а этот отрезок складываю пополам. И тоже совмещаю уголок с предыдущими уголками. И фиксирую такое положение. Это нижняя часть банта, а это будет лицевая сторона банта. Теперь здесь, опять же, намечаю центр. Теперь я буду прижимать левый нижний уголок. Отворачиваю ленту. Верхний угол совпадает с маркером. Теперь по центру я Сгибаю эту ленту, этот отрезок. Совпадают у меня все линии, все уголки. И я закрепляю такое положение. Свободный конец от себя, вправо, теперь на себя и вниз. Уголочки совмещаю, здесь складываю вдвое и закрепляю. Таким образом у меня получились зеркально отраженные детали. И обратите внимание на то, что они абсолютно симметричны. Теперь я буду прошивать основание каждой петли. Захватываю все уголки и делаю 6 уколов иголки. Вот этот уголок тоже обязательно нужно прошить. тягиваю нитку и у меня получается три красивые складочки. здесь закрепляю нитку удобным мне способом. то же самое делаю здесь И теперь детали можно склеить. Наношу клей и даю ему застыть. Из маленького кусочка делаю валик. Вот так скручиваю его. В готовом виде у меня получается ширина в 1 сантиметр. Здесь длина 7 сантиметров. Это многовато. Лишнее потом можно срезать. А вот в работе, конечно, удобнее. Такая длина. И теперь закрываю серединку. Этот бант будет хорошо смотреться на зажиме для волос. И сюда нужен зажим примерно 7 сантиметров длиной. Если вы будете работать с мягкой лентой, то желательно уже готовый бант сбрызнуть лаком для волос и он приобретет жесткость и хорошо будет держать форму. В готовом виде бант имеет 9,5 см. Сделала еще такой же бант из этих же лент, но в другой варианте. И вот такой бантик такие бантики получились у меня и обязательно получатся у вас всем желаю творческого настроения с вами была ирина до новых встреч